Возьмем цилиндр переменного объема и соединим его с металлическим манометром. Будем медленно сжимать воздух в цилиндре. Во время выполнения опыта будем записывать значение давления воздуха по манометру и его объем в таблицу. Медленное сжатие позволяет сохранить неизменную температуру воздуха, так как успевает происходить теплообмен между воздухом в цилиндре и окружающим воздухом. Для каждого состояния найдем произведение объема на давление. При уменьшении объема газа данной массы, при неизменной температуре, его давление увеличивается.